Друзья, я приветствую вас на канале "А просто". Меня зовут Сергей, сегодня будем продолжать делать каталог товаров уже версия 2023, то есть текущего года. Я понял из комментариев, что не все смотрели предыдущую версию 2019, то есть три года назад, которая была выпущена. Поэтому я создал все-таки отдельный каталог и сегодня расскажу, что мы будем делать, как будем делать, где смотреть техническое занес, чего он состоит. И хочу напомнить вам о том, что эта версия каталога не является окончательной, вы можете взять за основу доработать так, как вам нужно. Я вас хочу показать основные принципы, потому что на основании этого можно уже дальнейшую бизнес развивать, дополнительные фишечки делать. Но сам подход, сами принципы изготовления подобного рода API. Бэкендом, ну я думаю, что будет полезен. Ну и сейчас давайте переключимся на GitHub и я вам покажу где смотреть что, где как, что будет меняться, обновляться, где будет какой-то прогресс происходить. И заодно вы будете понимать, что мы уже сделали, что мы будем делать. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить изменения и обновления. Подписывайтесь, чтобы писать комментарии, чтобы в общем вы все и так прекрасно. Знаете, и переключаемся. Хотелось бы начать вот с чего. В 2019 году я сделал каталог товаров, вот как вы видите на версии 2.2, и здесь порядка 18 видео, которые, в общем -то, объясняют то, как вообще сделать каталог товаров. Я рассказал про подходы, про паттерны, про принципы, про механизмы, которые использованы. И буквально это было в 2019 году, а три года спустя я посмотрел, реализацию и понял что кое-что было не так я бы наверное сделал по-другому и создал видео работу над ошибками в котором найти все вот причины не все нюансы все ошибки если хотите которые были допущены к предыдущей реализации я описал так вот для того чтобы было понятно что о чем я говорю в каталоге товаров 2023 года то есть текущую реализацию было бы неплохо чтобы вы ознакомились я прям ну, рекомендую это сделать. В противном случае многие вещи будут вам непонятны. Ну и, наверное, наверное, на этом все. Давайте переключимся в каталог товаров. Есть у меня вот такой вот, собственно говоря, репозиторий. Можете туда сходить и взять исходники. Если прям совсем скучно, можете начинать писать свой. И здесь у нас будет сопровождаться информация о том, в каком месте мы находимся, что мы делаем. Для начала я здесь озвучил некоторые принципы, некоторые механизмы, подходы, паттерны. То есть то, что будет затронуто говоря, в этом каталоге товаров. То есть что мы будем брать в реализацию. И это в принципе вы можете поискать информацию по этому. Помимо моего... Повествование можете исходить другие штуки в интернете поискать и сравнить в конце концов. В общем, это вам никто не запрещает. Я бы даже вам очень сильно советовал никогда не слушать одно только мнение, слушать несколько и делать правильный выбор. Но это все лирика. Давайте переключимся на правила, требования и, собственно говоря, бизнес-логику. Итак, я скопировал некоторые части, ну на самом деле теперь я их уже немножко поправил. Давайте я прям в реальном времени, так сказать, поправлю. Вот эта вот штука теперь не нужна, я потому что это обновил. Вот. И для начала пройдемся по некоторым данным, которые будут, собственно, говоря, реализованы. Итак, у нас будет сущность. Ну для начала, да, каталог товаров – это товары с тегами, с ну, как называется, ревью. С отзывами, которые, собственно говоря, будут работать на бэкэнде, то есть API, то есть любой спан может подключиться и там каталог товаров и все такое. Ну ключевые моменты у нас есть сущность категория. Здесь описаны некоторые моменты, из чего она состоит. В общем-то... В общем-то, вы это можете сами прочитать. Есть примерные методы, которые будут реализованы а, в процессе ну, вот, реализации этого проекта. Они предварительные, то есть я предположил, что они могут потребоваться, но, тем не менее, а, здесь будут проходить изменения, и напротив каждой из них мы будем ставить галочку, что реализовано, нет, что там написано. В общем, здесь можно будет смотреть, как это будет. Происходить. Также у нас есть сущность, которая называется продукт. То есть у нас в каталоге может быть много продуктов. Мы чуть ниже посмотрим схему. Также я сделал некоторое количество предположений о наличии методов, которые могут потребоваться для реализации этих товаров в этих самых каталогах. Ну, на основании того, какие требования были изложены. Дальше у нас есть такая сущность, как ревью. Это отзыв на товар. Тут тоже, собственно говоря, описано, что это такое, с чем ее едят. И опять же я предположил, какие методы могут потребоваться для того, чтобы реализовать этот самый функционал. Ну и есть сущность метка, которая тоже должным образом описывает как-то работу внутри продукта, то есть мы не будем их создавать отдельно, они будут создаваться в процессе создания товара. Ну и в соответствии с этим нужно будет должным образом обрабатывать их появление в базе удаления. И здесь где-то э, можно, в общем, ну, например, вот здесь вот, вот можно прочитать, как это будет работать. Дальше. Если говорить про более общие требования для сущностей, то здесь э, в частности описано требование для сущности ревью, то есть для отзыва. Ну и требования для ролей. У нас будет две роли администратор и пользователь. Администратор имеет, соответственно, больше прав. А все, что имеет пользователь, то может сделать и администратор. То есть у нас у администратора ну, включается и пользовательские. То есть вот это вот у администратора тоже есть. Ну и еще я нарисовал некоторую диалограмму классов. Она теоретически может как-то измениться, но э, пока оставим так, как есть. Единственное, наверное, о чем бы я хотел сказать, это то, что, как я сказал, у нас есть основные сущности, категория, продукт, тег и ревью. И э, у них зависимость здесь э, в одной категории много продуктов. У продуктов может быть много тегов, но ну, в данном случае их 8. И один тег может быть у разных продуктов. То есть здесь связь один ко мной. А здесь многие ко многим. И у одного продукта соответственно, может быть много ревью и, в общем-то, наверное, на этом все. Давайте теперь посмотрим конкретно про собственности, которые мы будем реализовывать, вернее они уже есть, мы будем их использовать. Здесь, я, как сказал, есть категории, у нее есть список продуктов, сущность можно скрыть, visible будет включать выключать сразу продукты в ней. Продукт сущность имеет много тегов, у нее есть одна категория и много ревью. Ну и в общем, наверное, не буду останавливаться на подробностях. Единственное, что аудит был реализован таким образом, что когда пользователь создает, ну то есть все от нее наследники, собственно говоря, имеет универсальную базовую обработку, которая лежит в db контексте Суть сводится к тому, что если вы не укажете дату и время создания, то автоматически она будет создана при сохранении в базу данных. Единственное, что нужно указать, кто ее создал. И при изменении любой сущности она будет автоматически подставлять время, ну и авторы изменений, и за этим, собственно говоря, следить не нужно, а это все прописано в базовых классах. Так, ну и, наверное, тут было бы неплохо еще сказать, что остались исходные файлы от проекта 2019 года, и видео тут же здесь есть ссылка. В общем, я вам настоятельно рекомендую посмотреть хотя бы несколько видео, а особенно какие-нибудь ключевые, в которых используются определенные моменты. То есть можно поступить обратно, обратным образом, если у вас что-то непонятное, просто вернуться и посмотреть это на видео. За 2019 год. Ну и на этом наверное обзор я закончу. Мы переключаемся в Visual Studio. И в следующем видео начнем писать уже реальный код.